Друзья, впереди у нас длинные праздники, длинный отдых, и в это время самое лучшее ⁇ это почитать хорошую книгу. Но у многих возникает вопрос, что такое эволюция, как о ней говорить с детьми или с подростками. Если честно, мне кажется, что во многих школьных программах этот вопрос как-то упущен. И, в принципе, те, кто приходит к нам в музей, не очень понимают, что такое эволюция. Для них это все определенные какие-то факты, например, «человек из обезьяны» или «это сделал Дарвин». Когда, как, что это произошло и вообще что подразумевается под словом «эволюция» очень многие не знают, а вот в этой книжке «Чудеса эволюции» очень Классно рассказано, а главное, проиллюстрировано, что такое эволюция и какие вообще процессы происходят в природе. Почему такое многообразие жизни на Земле и как животные приспосабливаются тем или иным условиям. А, тут начинается даже о том, кто начал развивать теорию эволюции, что это делал не только Дарвин, что это были а, разные ученые, которые начали изучать этот процесс. Потом здесь рассуждается о том, как работают с ну и, конечно, яркие-яркие картинки, они просто потрясающие. Я на одном дыхании прочитала эту книгу и пересмотрела э, всевозможные изображения. Здесь очень доступно и для любого возраста. То есть, если ребенку некоторые термины еще сложны, он с удовольствием просто посмотрит на иллюстрации. А даже родители, я думаю, с удовольствием прочитают, о чем здесь идет речь, и поймут, что такое эволюция простым языком, как у нас было рассказывают в школьной программе. Также многие считают, что древние животные это... Условно, только динозавры, а некоторые еще добавляют мамонты. Но здесь как раз начинается история жизни на нашей планете с самого начала и до наших дней. Так что здесь можно просмотреть самых разных древних обитателей нашей планеты. И какие сейчас есть эти обитатели. Более того, здесь рассказано и про человека, про его эволюцию. Но и самое интересное для меня, что здесь... Простым языком детским рассказано, что такое естественный отбор, что такое половой отбор, искусственный отбор и так далее. То есть это самый настоящий учебник по теории эволюции, но для младших классов. Правда, я и сама с удовольствием бы им пользовалась даже в институте. И я поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю много-много улыбок, много классных книг и, конечно, приходите к нам в музей. Мы вас всегда здесь ждем. Yeah. <laughs>